Как говорили, кто к нам с мечом придет, то ты от меча умрет. Так вот, Короче, вы танчик, от своего меча и умрете. Один, добрый вечер, добрый добрый вечер. <laughs> Он уже у нас, ребяточки. Так что все что, хорошо. Брать? Слава Украине! Героям слава!